А вы знали, что если вы храните зимние вещи в вакуумных пакетах, то их нужно раз в месяц доставать и вешать на вешалку. Особенно, если это пуховики из натурального пуха.